Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Weapon Fighting Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит и скрипт. Получить их можно очень просто на моем личном сайте. Ссылка на него, если что, как всегда, будет в описании. А также, кому не сложно, прошу вас нажать хотя бы на одну рекламу, перед тем, как будете получать скрипт или чит. Буквально там на сайте 5 секунд побудьте, и все, и можете выходить с него. А далее... Заходим в эксплойты. А, получается если у вас не, не установлен никакой чит Скачиваем либо star, либо splash а, Splash сразу скажу то, что с ключом Star без ключа вот. Какой вам больше чит нравится, такой и используйте а, Далее возвращаемся обратно И в поиске пишем а, Weapon Fighting Simulator Нажимаем поиск Сейчас на сайте есть а, 4 скрипта Возможно скоро будет больше вот. Ну, в сегодняшнем видеоролике я буду показывать а, вот этот самый первый скрипт по счету, где ноль скачиваний. А, нажимаем на кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто. А далее что нам нужно сделать, это, естественно, зайти в игру. Запустить чит. Ну, то есть открыть. А далее нажимаем на кнопочку inject. Ждем, пока здесь э, все DLL проверятся. Буду использовать, кстати, в сегодняшнем видеоролике Splash. Э, но сразу напоминаю то, что Splash с ключом. Там нужно будет на несколько сайтов перейти. Вот И потом у вас запустится само приложение. Также видеоролик «Как скачать Splash» оставлю в подсказках. В принципе, там все понятно и четко, ясно объяснил. Так, э, короче, как видите... У меня открылось пустое окошко и ничего не происходит. Что в этом случае нужно делать? А, нужно навестись на нижней панели а, на иконку Роблокса и через крестик эту панельку закрыть. Далее нажимаем еще раз «Inject» и со второго раза всегда получается «Заинжектиться». Все, отлично. Инжект прошел. Далее вставляем скрипт и нажимаем на кнопочку «Exhode». Все, ждем пока сейчас сам скрипт загрузится. Происходит это довольно быстро. Здесь, в принципе, функций не так уж и много. Но ничего с этим не поделаешь. Ладно, давайте начнем, значит, с SP. Быстренько глянем. Есть, получается, the player SP. Не знаю, важная штука или нет. Также Trigger SP. Это, получается, типа расстояние до этого игрока. Name SP, получается, название... Хотя название и так уже было, по-моему, написано. А, нет, название не было написано. Окей. Валяется, вот, получается, никнейм его. А, визуальный и основной. Вроде бы как. А, нет, сверху это ник, а, короче, снизу это расстояние до него. Кстати, прикольная штука. И боксы а, с SP. Бокс XP. Ммм. Не знаю, что это делает, но, короче, что-то, что наверное, произошло. Ладно, выключаем. В принципе, это особо нам не интересно. Здесь вот, получается, есть только одна самая важная функция. Это Basic автофарм. Значит, смотрите, чтобы этот автофарм работал, вам нужно подойти к какой-то тренировочной палке. Далее включаем эту функцию. И, как видите, автоматически начинается атака. Вот, э, ну, как видите, функция работает, в принципе, не знаю, есть, есть здесь автофарм вообще изначально э, в этой игре или нет, потому что в некоторых играх бывает просто то, что изначально автофарм есть, но насчет этой игры не знаю. Вот, и как видите, она один раз атаку делает, а далее мечи возвращаются ко мне, и потом после этого еще раз повторяется атака. Хотя, по идее, они сразу должны вроде бы как атаковать, без остановки. Нет, все-таки останавливаются. Ну ладно, самое главное, то, что эта функция работает. И получается, мои мечи атакуют ближайшую палку ко мне, которая стоит. Вот эту большую, конечно, я не сломаю, потому что много хп. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. А Валдспид, это получается скорость бега вашего. Ну давайте поставим 50. И как видите, скорость стала больше. Jump Power это высота прыжка. Давайте поставим 25. Нет, все-таки давайте 50 поставим. А прыжок вроде как не работает, кстати. Да, Jump Power не работает. Окей. А дальше Infinity Jump. Давайте проверим. Да, Infinity Jump работает. Отлично. Далее. А на кнопочку G какая-то функция есть. Plate, Form... Ноу no клип. Это какой-то ноу no клип, но работает, по-моему, как-то по-другому. Давайте проверим. Пока что почему то через стены не могу пройти. Окей, okay, ладно. А, тогда давайте включим следующую функцию. Это клип no no Получается, как я понял, его выключить, типа... А, или включить наоборот. А вот этот ноу-клип, кстати, уже работает. На кнопочку N я нажимаю, и он выключился. Опять нажимаю и включился, как видите. Это работает. А дальше Fly, давайте проверим на B английскую, нажимаем. И как видите, Fly тоже работает. Отлично. А, а, куда меня понесло? Так, секунду. Что-то поход сломалось и немножко, вот все, отлично. А, выключаем эту функцию. Далее, антилаг, а, это получается функция, чтобы у вас м -м, вдруг не лагало. То есть, если начнет лагать, вы включаете эту функцию, и по идее лаги должны пройти. А, телепорт то random player, давайте посмотрим. Как видите, ТП работает. Прикольно. Так, ладно, а, идем дальше. Лаг свич. F3 тоже не знаю, что это за функция. Сервер хоп, это, короче, если заходить на сервера. То есть за вас автоматически перезаходить скрипт будет. И rejoin это просто перезайти один раз. Вот. А, Идем дальше. UI Settings. А, здесь что здесь есть? Ну-ка. Здесь кредиты. И какой-то. Но он почему-то не открывается. Окей. А, значит это GUI можно свернуть.